Похожего много на самом деле, но, но другого, но похожего. Они стали сдвигаться в сторону какой-то общности, которая пытается сформироваться вокруг чего-то другого, кроме крови. Противоречивый был процесс на самом деле. Есть там националистические движения? Безусловно. Есть там и националистические движения, есть там и ультраправые движения. И, и все это присутствует. А в России их что нету? А в России что нет нацистов. Но вам Путин сказал, у нас зато в правительстве их нет. А вот в Украине они есть. Ой ли? А? Ой ли? Нету ли? А я вот собираюсь проанализировать все последние официальные речи. Э, и э, Руки не доходят, просто на самом деле. Основной, а вот хочется мне проанализировать э, то, что... Сегодня представлена миру как новая русская философия, а я вот там вижу, например, в основе ее расовую теорию новую. Давайте поговорим, есть ли они в правительстве России или нет. Я обещаю вернуться в течение 10 Не, это действительно требует времени к этому. А что мы запомнили? Я вам галочку поставил. Так. так вот, понимаете, дальше что происходит? Но этот вот процесс тоже шел очень противоречиво, потому что на самом деле ну, да, там многое происходит того, что мне не нравилось. Мне многое там не нравилось. И я к многому относился со скепсисом. И видел проблемы, и вызовы. Но дальше произошла спецоперация. Но я просто говорю, чтобы с все равно выходил через YouTube в русскую аудиторию. Я не, хочу, я не хочу быть закрывателем YouTube в России. Надеюсь, все меня поймут. Давайте оставим немножко нашим зрителям. Нет, смотрите, но это же раньше я началось. Сейчас, сейчас, а, сейчас. И... Вот я считаю, что сейчас происходит интенсивный нациогенез. Вот эта война формирует из украинцев нацию. И одним из показателей, смешно, пятого, а, а кто сопротивляется где самые ожесточенные бои? Во Львове Западенском, в русском Харькове, в русско-еврейской русско Одессе, в русском Киеве. Кстати, из Киева кто мог, у кого корни в деревне, те уехали, кто остается, у кого корней в деревне нету, кто защищает город. Как пошутил мой друг, одноклассник, евлянин, евреи и русские. Да это гражданская война идет русских с русскими на Украине. Если уже в их как бы, интерпретации говорить. Это гражданская война. Значит, какие там бандеровцы. Там люди на обоих сторонах говорят по-русски. Зачастую воюющих. В Киеве просят людей, чтобы отличить группу территориальной обороны от диверсионных групп Вагнера. Общаться между собой по украински. Дальше такое как бы объяснение. Уровень и степень вашей способности говорить по украински не имеет значения. Это только хотя бы для того, чтобы вас можно было отличить, потому что отличить-то невозможно. Это как повязка на руке, да? Да, понимаете, потому что говорят с обеих сторон линии фронта, говорят зачастую по-русски. И на Идище скоро будут еще.